Здоров, пацаны. Здоров, ребят. Привет всем подписчикам. Владис. Ну, здоров. Скажите. Привет. Короче, у меня сегодня осела осип голос, ребят. Она не может разговаривать. Буду говорить я. Вот мы выдвинулись в эту суровую, суровейшую, сырую погоду. Дождик на конечно, но ничего. Мы как бы на это дело все разобили. Смотрите, вот капает водичка. Не знаю, видно или нет. но капает вода. Бабушка с дедушкой идут. Вон они. Вот. Но мы двигаемся за стульчиками, собачки гавкают тут. Вот. вот такие вот собачашки. Здесь сюда братишь Иди сюда ко мне. Леш. Алексей. Ну Алексей. Ну. Короче, Алексей. Морозит Выдвинулись мы за двумя стульями. Знаете, есть такая, по-моему. А нет, 12 стульев есть. А мы за двумя идем всего лишь. А, ним немножко, но так бы сейчас мы дойдем до магазина, а дальше с вами поговорим. Мы не туда пошли. Мы не туда пошли. О, о, о, Ладно, увидимся, Что ребят, дальше. Хочет? В общем, ребятушки, кстати, мне надо ваша информация. Как вам такие вот тематики, такие влоги, вот куда мы тратим ваши деньги, которые вы задонатили мне лично. А, вот, нравится, не нравится, пишите в комментариях, если вам нравится данная вот. Творчество, вот такие видосики, прожимайте лайки под этим видео внизу, там и подписывайтесь на канал. Вот дальше будет интереснее, мы сейчас идем уже, вот приближаемся практически к нашему магазину, вот идем. Я сейчас ноги дверь подбежал туда, короче, заскочу, так Алёша, давай мои два кресла седина. Вот, давайте увидимся сейчас. Итак, ребятки, мы прошли уже немало три километра, калории сожгли, ягодички в норме, Владоскин, -пу Пундель. Пердендель-пукундель. Классненький орешек. Обожаю ее попку. Мама меня поймет. Вот оно, это зловещее место, куда мы свои ножки, свои попочки тянули, ребятушки. Вот этот перекресток ужасов. О, мой бог. Ножки-ножечки, ножульки. Вот это огромнейшее, огромнейшее здание. Ну, для вас это наверняка, для москвичей это все туфта. Оно вот по сравнению с моим пальчиком вот такое вот маленькое здание. Но в этом здании, мы надеемся, что в нем мы найдем свое счастье для своих красивых орешков. Спасибо русскому, спасибо позе, спасибо всем, кто донатил. Вот, ребят, мы, в общем, заходим вовнутря. Дальше увидимся там уже, когда будет обзор кресел. А вот, обнял. А если ты еще до сих пор не подписался, у тебя есть время подписаться на канал, прожать свой жирный лайк и колокольчик. Дальше будет интереснее. С вами дядя Ваня на связи. Как видите, мы здесь не одни, желающие приобрести мебель. Фурнитуру. потому что он шулин. офигец, Офигеть. Ой-ой-ой. Ешки -ой -ой. макарошки. Завидую пацану. ему А ему будут кресло брать. Игровое. Опаньки. Опаньки. Череп Так, ладно, ребятки. Небольшая пауза. Сейчас мы пройдемся чтобы людей не пугать и возобновим нашу сессию в общем выбрали мы вот такой вот из всего вот этого ребята мы выбрали две штуки вот таких кресел одно будет Владкина, одно будет моё цену вам не покажу вот сейчас домой приедем соберем и продолжим ну что, Иваносу. мама вам огромное в жопу ваш телефон. Вот, сейчас мы это делаем, я надеюсь, не пешком, я надеюсь, не пешком дотянем до дома. Сейчас, если машина приедет, куда мы это все забудем? Какой же ты бородатый. Да мы пойдем, поедем домой. А дома мы уже сядем в эти компьютера вечерочком с вами вместе задаем. Давайте до встречи. Что вы скажете об этой покупке? Очень удобно. Кому надо сказать спасибо? Поззе. В смысле? Слышишь ты? А почему именно позе? Это его большего вклада. А русский? Ты моего кума тронул. Русского этот. Кто? А, вот питание ты что ли? имеешь в виду да. я понял тебя ладно за мышку. Вот. а да кстати мы вам позже еще снимем от русского подарок мы будем это считать для владоса ну помимо вот этого орешника еще и мышка и вот ребятки спасибо огромни всем кто подогнал вот это вот басянское дельце вот это вот Кресельце, вот оно, мой пуканчик Теперь в нем вы счастливейкий Ууу, спасибо, спасибо, спасибо Владосик, скажешь спасибочки Вау, а так еще же Смотрите, что мы взяли Владоса. Она просто, сейчас, я вам говорю Нереально счастливый ребенок Люблю вас В общем, всем ребятушки огромнейшее огромнейшее спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо ребята всех кто посодействовал в покупочке данных двух кресел они идентичны практически одно девичье одно мальчишка вот а, блин невероятно просто выручайте реально помогайте, чем можете обязательно от нас вот вам вот такой вот как это называется благодарочка, благодарочка видео как называется, влог, влог, а влог вот я надеюсь если вам нравится такое вот творчество вот эти влоги которые мы вам снимаем вот чтобы вы понимали да куда мы деньги тратим мы их не на наркоту никуда не прокуриваем не пробухиваем мы не даже. вкладываем ваши вклады в наше развитие вот в развитие канала всячески для Огромнейшее вам спасибо. А также, если вы новенькие, ребятки, обязательно подписывайтесь на каналчик. Вот там, вот, вот там в описании, тыкайте, тыкайте, тыкайте. В описании на все подписывайтесь. Ставьте лайкусики, лайки, лайки, лайки, лайки. Потому что без лайков у меня просто нет сил. И чем больше лайков, тем больше меня жена любит, как бы. Ну и подписчики тоже. Я вас обнял, посоловал. Пока.